В нашей компании все площадки управляемые. Вход открыт у нас, как всегда, на любую площадку по вашему выбору. В каждой площадке открыт вход в любой стол. И новая площадка, естественно, не исключение. Вход открыт, пожалуйста, на любой вариант и в любой стол. Но это единственная площадка в нашей компании, которая неуправляемая, в ней нет возможности ставить брони. То есть расстановка пойдет слева направо на свободные места. И это будут двушечки, то есть вы видите себя наверху, а под вами два пустых места. А сейчас мы с вами разберем, как будет работать данная площадка. Их будет две, они будут на одной вкладке. Первое, вход полторы тысячи рублей. Сейчас мы с вами порисуем, как это все у нас будет работать. Вторая площадка – 3000 рублей. Войти можно на первую, войти можно на вторую, можно одновременно активировать две площадки. Итак, с первого человека идет накопление, со второго – накопление. То есть первый стол – это накопительный. Получается 3000 рублей и автоматический переход на второй стол. Как только к вам встает первый человек на первую ножку, вы сразу получаете 500 рублей на баланс для вывода. И 500 рублей получает ваш спонсор. Дальше. Вторая ножка закрывается, расстановка, повторюсь, еще идет слева направо на свободные места. Опять вы получаете 500 рублей, а 500 рублей получит спонсор. То есть вы по закрытию второго стола получаете 1000 рублей на баланс для вывода и переходите на третий стол. На третьем столе одна ножка закрывается, вы опять зарабатываете 500, 500 вашему спонсору. Вторая ножка закрывается, 500 вам, а 500 спонсору. Двухуровневая партнерка. На третьем столе вы зарабатываете 1000 рублей. Как видите, зарплата она у нас будет везде, на каждой ножке. Как только на четвертый стол к вам придет первый человек, это тренар у нас, для того, чтобы вы могли циклично, постоянно зарабатывать, у вас рождается реинвест в первый стол. Вы возвращаетесь к своему спонсору. 500 рублей у нас идет на денежный клонопад. А 4000 вы получаете на вывод. У вас закрывается вторая ножка, полторы тысячи рублей уходит спонсору, 500 рублей идет на площадку кланопад, 4000 идет вам на вывод. С третьей ножки полторы тысячи идет спонсору, 500 рублей в кланопад, 4000 на вывод. Как видите, все деньги сто процентов распределяются среди людей. Вы на четвертом столе чистыми, получаете 12 тысяч рублей. Если вы, к примеру, закрываетесь на переливах, а здесь это 100% будет, потому что бизнес неуправляемый, вы зарабатываете, естественно, согласно маркетингу. Если вы проявляете свою активность, вы начинаете зарабатывать за то, что вы даете людям информацию за то что вы приглашаете людей и за каждый пройденный круг вашего лично приглашенного партнера вы получаете 5000 на баланс для вывода давайте посмотрим откуда берутся именно реферальные начисления 500 рублей на первой ножке второго стола 500 рублей на второй ножке, на третьем столе также две ножки дают по 500 рублей и на Четвертом столе полторы и плюс полторы. Вот они еще 3000. Плюс еще и клон к спонсору. Вот такой вот маркетинг нас с вами ожидает перед Новым Годом. Вариант второй. Ваши доходы увеличиваются ровно в два раза. Сумма входа 3000 рублей. Также с первой ножки и со второй накопления. На втором столе мы уже получаем... По 1000 рублей на вывод и по 1000 рублей спонсору. 1000 вам, 1000 спонсора со второй ножки. На третьем столе 1000 вам, 1000 спонсору. Со второй ножки 1000 вам и 1000 спонсору. На четвертом столе с первого человека у вас рождается клон. У вас опять же получается место в первом столе. 1000 рублей уже идет на 2 клона в клонопад. 8000 на вывод. Со второй ножки 3000 идет спонсору, 2 клона в клонопад и 8000 на баланс для вывода. С третьей ножки 3000 спонсору, 2 клона в клонопад и 8000 вам на баланс для вывода. Давайте посмотрим, что же мы будем здесь иметь. 6 клонов в клонопад. За каждый вами пройденный круг 28 тысяч вам на баланс для вывода. За каждый пройденный круг вашего лично приглашенного партнера вы получаете 10 тысяч на баланс для вывода. А если вы используете вариант номер 3, а это активация и первого, и второй площадки, вы начинаете зарабатывать за каждый вами пройденный круг, 42 тысячи рублей на баланс для вывода. За каждый пройденный круг вашего партнера вам на баланс для вывода по 15 тысяч рублей. Выгодно приглашать, выгодно строить структуру, выгодно а, получать именно реферальные начисления, то есть получается бизнес в любом случае взаимовыгодный. Люди, которые не могут приглашать, не умеют приглашать, пришли на пассив, будут зарабатывать только согласно по маркетингу. А люди, которые проявляют активность, дополнительно будут зарабатывать очень хорошие деньги по реферальной программе. Если вам интересно, непонятно что-то, вы всегда можете задать вопрос, и я буду рада ответить на все ваши вопросы.